Всем привет! Биржа Байбит проводит опрос. Общий пол раздаваемых токенов 10 тысяч USDT. По факту может прилететь на баланс этого опроса и 20 центов, но я на это внимание не застрял, потому что занимает всего лишь пару минут. Ответы известные, искать их уже не нужно. Длительность завершается через 5 дней. Награждаются Все. Чьи ответы верны на 90 плюс процентов. У меня сто. Итак, пост телеграм-канале. Ссылка на телеграм в описании под видео. Регистрируем аккаунт, у кого нет. Открываем Google форму. Ответы здесь, из трех скринов. Или можете здесь. Я его сейчас прокручу вниз, медленно. может занять еще меньше времени. Сколько всего принимает участие народу, неизвестно. Так что, какая часть от этого пола достанется, не знаю. Даже если дадут 30 центов, все равно это достанется нам в копилку. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.